всем добрый день кто уже к нам присоединился подскажите слышно видно ли ну, я смотрю вроде бы видно презентацию хорошо ли меня слышно если хорошо тогда оставьте пожалуйста плюсики все отлично да игорь владимир рад вас приветствовать вам тоже добрый день давайте еще ждем 4 5 минут нам присоединяться кто хотел поприсутствовать не успел еще подключиться и начнем наш вебинар. Пока я временно отключусь. Еще раз всем добрый день. С вами Максим Пистолетов. И давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Сегодня тема нашего вебинара. Как заработать на трендовых индикаторах в боковике. Рассматривать мы будем три таких известных очень индикатора, как стахастик индикатор parabolic SAR и индикатор скользящие средние все что будем говорить соответственно оно относится и к терминалу Quick MetaTrader 5 тут разницы никакой нет потому что это уже такие базовые основы по сути технический анализ хотим мы или не хотим но тем не менее нам приходится пользоваться техническим анализом и приходится принимать как должность что он работает потому что ну, это самый простой вариант, на чем можно сделать какой-то анализ и проанализировать текущий рынок. Вещание у нас идет с задержкой. Если какие-то там пропадет картинка или что-то еще, пишите сразу в чат. Чат я вас вижу. И призываю вас задавать как можно больше вопросов, чтобы наш вебинар получился более полезным для вас. Потому что я могу рассказывать то, что мне интересно, но будет лучше, если буду рассказывать то, что интересует вас, по ходу дела задавайте вопросы я готов отвлекаться и на них отвечать по ходу дела потому что именно вот для этого вебинары проводятся чтобы мы могли с вами пообщаться и обсудить какие-то вопросы которые но ну, удобнее обсудить именно вот в такой беседе чем через электронную почту сейчас на биржевом рынке складывается ситуация такая очень странная потому что сейчас идет октябрь-ноябрь исторически это самые ликвидные месяца и как правило, вот когда проходит ЛЧИ осенний, сейчас он идет всплеск ликвидности. В этом году обратно ликвидность в августе была больше и больше людей присутствовало на рынке, чем сейчас то есть в сентябре было меньше в октябре еще меньше, в ноябре не знаю так к декабрю, наверное вообще 20, 20 декабря рынок может быть закроет, потому что ну, падает ликвидность очень неадекватно. Обычно такого не происходит в это время. Ну, это мы ничего с этим сделать не можем. Да, такая ситуация сейчас. Но, тем не менее, надо пытаться работать на любом рынке, потому что если мы сможем, будет у вас получаться заработать на таком рынке, то когда будут какие-то тренды, то здесь, соответственно, заработать всегда проще. На трендах все На трендах гораздо проще заработать, и поэтому там совсем другие будут работать методики. Все-таки текущий рынок, он несколько отличается от того, что был раньше, и поэтому не все то, что работало, например, 2-3 года назад, работает сейчас. Поэтому даже когда вот вы проводите какие-то тестирования, какие-то системы используете, больший приоритет надо уделять именно последним данным, а не тем, которые были там 3-4-5 лет назад, потому что ну, рынок изменился кардинально. То есть все, со, э, очень многие стратегии э, стали работать либо по-другому, либо вообще перестали работать, появилось что-то новое. Но всегда что-то новое найти, всегда можно э, найти, на чем заработать. Так, э, так, вопросы, вопросы, вопросы, да, еще раз призываю задавать. Гласс трейдер на любом ли рынке работает? Ну, Glass Trader, сейчас забегая вперед, скажу, это будет тема следующего вебинара. Через две недели планирую его провести. Glass Trader будет презентация робота, который текущей версии работает только на фьючерсном, на срочном рынке. Новая версия будет торговать на, действительно, также на срочном, но анализировать будет ситуацию в стакане на фондовой секции. Да, этот робот, он выделяется из общей массы, потому что ну, он не связан с трендами. Хотя для него тоже нужна ликвидность, для него тоже нужны какие-то движения, чтобы было с кем там соревноваться в стакане. Поэтому худшее, что может быть сделать для нас рынок, это лишить полностью влатильности. Ну, давайте по теме нашего вебинара продвигаться и по ходу задавайте вопросы, буду отвечать. Начнем с первого вопроса, где проще всего заработать вообще на рынке. Ну, я уже много раз задавал этот вопрос. Вот с моей точки зрения большинству трейдеров, потому что мы не берем сейчас там пипсовщиков, в котором вообще там для них тренд существует всегда. Проще всего заработать, когда идет хороший глобальный тренд. И на тренде есть всегда... Кусочек можно урвать себе. И причем на тренде, вот как показывает практика, проще лучше всего зарабатывают те, кто торгует либо по индикаторам, вот четко по стратегии, либо используют роботов. Потому что сигналы на хорошем тренде более продолжительные. И тот, кто привык вручную открываться-закрываться, он просто в начале тренда откроется, закроется, поймает там 3 2% от тренда. А 98% останется за бортом. А робот, он не понимает, что там вот был не тренд, тренд, он сигнал есть, он откроется и может простоять. Сегодня мы на графиках это посмотрим, я продемонстрирую, может простоять э, неделю. Даже э, были роботы, которые у нас там настраивались на 30-минутный таймфрейм, они стояли, когда был тренд, по 2-3 недели. Я в свое время торговал э, стратегией еще, когда только-только-только э, начинал, в э, 2008 году у меня была фондовая секция, я... Торговал акции, и у меня была четкая стратегия. И я перед кризисом позицию закрыл по сигналу и открыл ее через год. То есть я даже тогда не знал, что там какие-то существуют э, кризисы. Вот просто мне повезло. Я, как новичок, мог вполне там еще не имел такого опыта, мог потерять э, все деньги, продолжая лонговать. Нет, вот как меня спасли именно четкой стратегии. Для меня тогда была другая работа. и я просто позицию закрыл, через год открыл, вот и все. И просто весь э, кризис пропустил. Я уже потом уже узнал, что такой кризис, что может быть падение, что люди деньги теряют. Я об этом тогда не знал. Давайте по поводу робота глаз э, все вопросы, но ну, не просто не по теме сегодняшнего вебинара. Э, на них буду отвечать уже через две недели. Сегодня по индикатором вопросы ну в общем может любые конечно задавать вопросы ну вот давайте глаз трейдер оставим для следующего вебинара итак для заработка идеальный вариант когда есть тренд есть волатильность что же делать когда у нас боковик вот получение просит о боковике. на чем мы же зарабатываем боковике? боковик это не значит отсутствие тренда потому что вот Два самых, давайте возьмем, основных, известных индикаторов для боковика. Это стахастик и индекс относительной силы, ИРСАИ. Ну, ИРСАИ там у него, и стохастик есть, там, где дивергенция схождения более такое широкое применение. Но, тем не менее, это индикаторы для боковиков в большей степени. Давайте я сейчас на сайте вам покажу. Вы можете здесь по каждому индикатор еще... А поподробнее почитать вот здесь в разделе роботы комплект торговых роботов для quick мы сейчас вот здесь на этой страничке сделали ссылочки вот здесь все наши роботы и индикаторы вы можете отсюда перейти скажем к вот индикатором скользящая средняя попадаете прямо на нужную страничку и здесь можете по данному индикатору здесь есть видео и есть дальше текстовое описание все его формулы, там простое, объемное, сглаженное. Можете все это посмотреть. Я специально по каждому индикатору создал вот такие странички, потому что ну реально э, в интернете все либо там с полным уклоном для Форекса, а вот для реально там, биржевого рынка и не найдешь индикаторы Все там э, рассказывают про Форексы, Форексы и свои сигналы. Я пока но, к сожалению, людей не встречал, которые на Форексе зарабатывают. Ну, встречал тех, кто плечи не использует. А так, в принципе, конечно, это страшная вещь. Здесь сигналы также по каждому индикатору. И здесь видео тоже описание. Здесь описание индикатора, описание робота. Ну, по каждому индикатору можете посмотреть потом на досуге. Значит, самых два известных индикатора стахастик индекс RSI. Но в профитах, даже при помощи вот индикаторов для боковика, мы зарабатываем, тем не менее, на мини-трендах. Здесь мы уже не можем ловить длительные большие движения. Мы здесь ловим мини-тренды. То есть, а что нужно для мини-трендов? Для мини-трендов нужно движение, нужна волатильность. Опять же, возвращаемся к тому, а с чего начать что тем не менее опять нужна волатильность да самое главное волатильность рынка давайте перейдем откроем терминал quick нанесем индикатор стахастик и посмотрим что это за индикатор вот всегда принято считать что если боковик значит нужно брать индикатор для боковика и его его использовать ну да действительно индикатор стахастика сейчас мы откроем так на каком вот на ртс я его наносил и давайте смотреть нам нужен хорошо он работает там где боковик вот давайте вот какой нибудь найдем участок где действительно боковик кстати боковик это есть определенное время как бы на нашем рынке как правило связано с боковиком Время после дневного клиринга, до открытия Америки, очень хорошее время именно для бока, боковых вот, э, осцилляторов, индикаторов. Потому что, как правило, в это время все, там кто с утра поторговался, идут там чай, кофе попить, пообедать. Э, трейдеры тоже отдыхают. Это кажется, да что все вот сидят перед монитором. Вот в это время, как раз, кто сидит перед монитором, пытается тренды поймать, ему, как правило, не везет. Потому что, действительно, это время... Волатильность с утра выше, потом она перед Америкой, она падает. И с открытием Америки опять начинаются а, торги, но ну, уже а, связанные именно с тем, что начинается торговаться ну, совершенно на, на другой рынок. То есть мы на Америку как ни крути, мы на нее должны а, смотреть. Да, вот я в чат пишут: да, с 2 до 4 вот такое вот тоскливое время. И вот мы берем индикатор стахастик и смотрим. Ну, индикатор как строится давайте посмотрим какая у него параметры так ну вам наверное да не очень здесь может быть хорошо видно но вы можете у себя открыть терминал quick открыть индикатор увидите здесь параметры здесь ну самый основной параметр который в основном варьирует это количество периодов а дальше идет два параметра по сглаживанию и метод Ну simple экспоненциальный я не вижу большой принципиальной разницы вы здесь а, не увидите Самый основной параметр, который будет влиять, это у вас количество периодов. Ну и период и сглаживание тоже влияет. Сглаживание используется для получения второй линии. Вот у нас красная линия – это сам индикатор стахастик. И вот здесь пунктирная, я думаю, вам плохо видно, зеленая пунктирная линия – это сглаженная линия. То есть она немножко медленнее идет. Чем больше вы период сглаживания берете, тем, соответственно, это линия будет более а, гладкая и давайте посмотрим вот у нас боковик действительно боковик рынок чуть дернулся вверх ну, до 80 до уровня не дошли мы сейчас вот эта линия так называемая линия перекупленности 80 и перепроданности 20 в данном случае если выше 80, считается, рынок перегрет, перекуплен, ниже, перепродан, соответственно, перекуплен. Он будет разворачиваться вниз, перепродан, должен разворачиваться вверх. Но опять тут ключевое слово «должен». Потому что вот мы здесь смотрим, да, рынок пошел вниз. Похоже, да, индикатор тоже вниз пошел. Рынок вверх, индикатор вверх. Потом рынок вниз, индикатор вверх. И смотрите, вот дальше рынок встал в боковик. Индикатор стахастик тоже стал в боковик. Вот смотрите, дальше ничего не происходит, и индикатор топчется на месте. А вот дальше резкое движение. Это у нас, наверное, да, утренний гэп. Вот индикатор тоже начинает дергаться. Вот, стал ходить активнее. То есть для работы данного индикатора тоже нужна облатить потому что. Если рынок вот жестко стоит вот а, вправо, то где же мы тут будем зарабатывать? Вообще индикаторы для боковиков они все требуют использования стопов и профитов. Почему? Потому что движение, не видно указателя. Ну, сейчас э, с указателем я что-нибудь решу в следующий раз. Так, давайте, может быть, э, решу. В принципе, пока здесь все понятно. Здесь видно, что Движение нужно обязательно, вот при боковике движение надо ловить, потому что, поскольку это есть боковик, рынок пошел в одну сторону. Если мы движение не забрали, он вернулся обратно. То есть тут обязательно использование стопов и профитов. Стопы где-то ну, за границу. Ну, в данном случае мы сейчас пока не говорим ни о каких каналах границах. Сегодня у нас индикаторы, которые не рисуют никакие границы канала. С ними напрямую не связаны. Если там индикатор фрактал может нам обозначить канал, то стокастик он не может обозначить нам никакого канала. Он просто говорит о том, что рынок вот долго шел в одну сторону, вероятность того, что он немножко откатится выше, увеличивается. Вот поэтому без стопов и профитов индикаторы для боковиков, они работают неэффективно, вы не успеваете забирать профит. И второй недостаток у всех этих индикаторов на тренде, они начинают лажать. Потому что, давайте посмотрим сейчас, до какого-нибудь тренда мы дорис, э, докрутим. Вот, пожалуйста, вот пошло трендовое движение, более мощное, вот в левой части графика. И дальше рынок стал в боковик, а индикатор стахастик вдруг откатился вниз. То есть вот в этом плане он дает неадекватное движение. Если у вас будет супер там, тренд будете долгое время находиться в одноправленном движении, стахастик все равно будет показывать и перепроданность, а разворота не будет. Вот так как у нас с нефтью все шартили-шартили, да, она вот несколько сколько там дней росла, росла, росла, росла и дальше, и дальше. Вот, вот такой индикатор стахастика. Так, вопросы давайте посмотрим, на каких роботах вы работаете сами. Значит, ну, из, имеете в виду того, что вот прямо в таком виде, который есть на сайте, наверное, я использую, Glass Trader использую на небольшом счету, там на 200 тысяч у меня всегда стоит, что-то там, какую-то копеечку приносит, там 5-10% в месяц, там, когда меньше, когда больше. Использую робота, вот, который в курсе есть по техническому анализу на фракталах, на более коротком таймфрейме. Использую арбитражных роботов. Арбитражных их, да, их нет сейчас в, в продаже, но я планирую сделать курс по арбитражу. Арбитражу, я думаю, что он появится, ну, может быть, уже в следующем году. Но по арбитражу сразу скажу, что здесь нужно чтобы его... Я не, не буду заниматься, не занимаюсь классическим арбитражом между, например, Сбербанком, Спотовым а, и Фьючем. Потому что здесь нужно... А, здесь не нужно, нельзя иметь комиссии никакой, ни брокерской, ни биржевой, чтобы реально там зарабатывать. Поскольку у меня я плачу и брокеру, и бирже, соответственно, у меня этот вариант я для себя оставил в стороне. Я там не там невозможно денег ухватить. А вот статистически между... Значит, нефть, рубль, доллар. Да, это возможно, это работает между Сбербанком, между бумагами какими-то. Да, это этим занимаюсь. Доходность у арбитражных роботов. Вообще доходность свыше 30% для себя, я считаю, это хорошая доходность. Да, бывают года, когда там свыше 300%, были такие года, последние уже столько денег не приносят. Но доходность, на хорошую доходность нужно ориентироваться от 30 до да, 100, до 30-50, вот скажем так, процентов, если э, целиком по всем стратегиям. Ну, естественно, если мы берем облигационные стратегии, они не могут там принести больше 10%, процентов, если это не рискованные какие-то облигации. А вот и акции, соответственно, ну там нету никакой заложенной доходности, Акции я беру с расчетом заработать на каждой акции 50-100%. Ну, минимум. Для меня более мелкие движения, для акций неинтересны. Все более мелкие движения я беру на фьючерсных рынках. И еще, надеюсь, в этом году появится робот, который будет… Ну, то, с чем я работаю, это робот, торгующий по формации. То есть вручную мне смотреть за монитором нет времени по формациям. А, соответственно если это автоматизировать то можно этим заниматься продаете с выгодой для себя Ну, нет всеми роботами которыми я не пользуюсь, я просто не могу чисто технически пользоваться всеми потому что я сейчас говорю про роботов вот в чистом виде в котором они именно продаются все те же вот эти стратегии те же торговля по индикаторам и средние. средний и проболик они реализованы в каких-то других э, вариантах там, комбинации какой-то и опять же если вы берете трендовый индикатор я на каком-то вебинаре рассказывал все равно каким по сути индикатором вы будете зарабатывать на хороших трендах трендовый индикатор важнее настроить в боковике потому что трендовый индикатор на тренде то по-любому зарабатывает вам главное в боковике не слиться и дождаться этого индикатор а, Робот-фрактал для КВИКа у нас а, есть. Робот-фрактал для КВИКа есть ну, в, в комплекте 11 торговых роботов для терминала КВИК. Значит, вот если сюда зайдете, посмотрите. А, роботы, комплект торговых роботов для КВИК. Они, он здесь тоже есть. Но он по... Э, не тот алгоритм там другой не тот который про который я рассказываю который есть в курсе технического анализа для mt 5 ну возможно для quick тоже сделаем аналог ну то есть этот робот он отличается по алгоритму так вопросов по стахастику есть какие-то может быть методы применения ну я я вот скажу себя, я не люблю индикаторы, вот, осциллятор. Потому что, ну, я не знаю, в боковике, с моей точки зрения, мало денег. И, ну, какие-то более тонкие стратегии, вот, скажем так, по формациям, было бы, наверное, для меня интереснее, какие-то такие настройки. Ну, для меня интереснее, например, индикатор фрактал. Вот фрактал, да, в боковике, и на тренде он такой многофункциональный. Вот я его больше люблю, для него больше... Есть всяких модификаций а вот его предпочитаю Стохастик я вот стохастик практически не использую так э, роботы глаз совершенствуйте чтобы спот торговал а торгов на фьючере. да э, это уже сейчас в стадии тестирования находится там немножко другие соответственно алгоритмы не то. на спотовом рынке все по-другому не как на фьючерс но вот когда начали тестировать, оказалось, что все не так, не так, как казалось, что да, все вроде бы идентично, а, и вручную, да, было похоже, было понятно, что надо делать, а когда стали использовать робота, оказалось, что он там а, требует модификации. Да, продажа будет, мы как бы и сами тоже будем его использовать вот в такой связке, что именно а, на фондовой секции смотреть стакан, а на фьючерсный торговать, потому что сейчас на... Большая проблема действительно с ним, что, да, фьючерсный рынок, он а, сейчас тухлый такой. А тухлый рынок, соответственно, и нет там крупных игроков. Их все меньше и меньше. Не знаю, скоро, куда они делись. Может быть, больше стали использовать там заявки, айсберги. И в стакане их нет. Ну, они иногда, да, появляются там еще. Ну, вот а, связка, конечно, она будет, наверное, более интересная. Вот такие у нас предположения. И тесты пока показывают, что, да, действительно, это возможно. Следующий индикатор, без которого сложно себе представить вообще трейдинг. Индикатор, который используют все, это скользящий средний. Ну, давайте опять же в крике возьмем. Посмотрим. Я, по-моему, здесь успел я нанести. Да, вот я на какой-то, значит, нанес уже. Так, что это у нас? Это у нас рубль-доллар, фьючерс. Ну, давайте сейчас немножко подредактируем интервал поставим другой так давайте смотрим так, красный параметр поставим 20 это вот сейчас ловато надо вообще я люблю такие побольше параметры вот индикатор скользящий средний в чем его основное преимущество что если вот пойдет вот такая вот трендовая движуха вот она Давайте сделаю максимально покрупнее на весь экран график. Вот, смотрите, заходим вот 58 300 и выходим 58 там где-то 800 50 копеек. Ну, это очень хорошее такое движение поймать 50 копеек. Вот, пожалуйста, простой индикатор пересечения двух скользящих средних. Можно брать пересечение например, когда цена пересекает скользящую среднюю, можно брать три скользящих средних. И тот, и другой вариант работает хуже, чем просто две скользящие скользяшки. Вот это вот вроде бы самая такая простая связка, а, ну, такая, такой простой алгоритм. Но вот как ни странно, этот алгоритм достаточно просто протестировать и настроить на боковик, чтобы он не сильно много сливал. И достаточно и хорошо он берет, соответственно, тренды Какой основной, вот давайте напишите, кто знает, основной недостаток, ну, вот, не знаю, может, с моей точки зрения, с вашей, может, другой, основной недостаток – индикатор скользящий средний. В чем вообще основной недостаток трендовых индикаторов? Вот кто знает, кто торгует, кто правильно на этот вопрос ответит. А я пока посмотрю вопросы. Так, по вашему мнению, какая нужна сумма, чтобы полноценно заниматься трейдингом как бизнесом? Ну, может быть, я, конечно, многих разочарую. Но если у вас 100 или там 200 тысяч, зарабатывать с трейдинга вы не сможете. Торговать, да, конечно, можно. И нужно начинать сразу с боевого счета. Я рекомендую там 30-50 тысяч минимум, чтобы почувствовать какой-то драйв, чтобы понять, что вы действительно реальных деньгах. Но с этих денег, ну, очень долго вы не сможете еще зарабатывать. Ну, возьмите там, да, вот говорят, у меня 10 тысяч, я пришел на рынок. Ну, даже если вы будете зарабатывать там 30% годовых, это даже очень хорошо. 30, ну, заработаете вы за год 3000. тысячи. Ну, да, давайте для начала 50 возьмем. 50 тысяч. Заработали 15 тысяч у вас. Вот. На следующий год вы еще 50 заработали. У вас получается 20 тысяч. Посчитайте. Заработали еще 40 тысяч. То есть вы там 100 тысяч заработаете только лет через 5, через 6. Там 200, там 300 тысяч. Через 10 лет вы заработаете. Что вы будете 10 лет? Вы как будете чем питаться? Потом 10 лет вам надо все-таки как-то э, существовать и нужно много посвящать, опять же, времени, чтобы трейдинг стал для вас основным бизнесом. Как дополнительный источник дохода, это может быть интересно, потому что э, можно заработать там с 10 тысяч, поднять там депозит там до 100 за пару лет, и потом начать уже, ну, хотя бы там 30-50% да, зарабатывать. И можно потихонечку этот счет разгонять. Ну, на самом деле, вот опять же, да, чем больше у вас счет, тем меньше вы будете зарабатывать. Потому что если у вас счет 10 тысяч, надо, я всем говорю, торговать all in, И можно делать 100% легко. В год там 100% это нормально для маленьких депозитов. Если у вас 500 тысяч, уже 100% в год делать тяжело. А если у вас там миллионные счета, там 10-15 миллионов, 100% никто не зарабатывает. Ну, кто, я имею в виду сейчас, кто честно торгует на биржем рынке. Если у вас есть инсайт, нам, скажем, много я встречал на рынке, когда топ-менеджеры, представители компаний обращались с просьбой купить там для них, купить акции там компаний каких-то, которых они там, ну, знают, будет происходить то или иное там движение. Да, действительно, вот на моей практике было там, 4-5 случаев, когда реально крупные суммы заводили и выводили через там, неделю, когда прошла какая-то информация о какой-то сделке и слиянии. Ну, в Америке это сразу тюрьма. А вот у нас пока, к сожалению, все сходит с рук, хотя люди вот просто в наглую пользуются тем, что владеет инсайдами и на этом зарабатывают. Ну, вот так у нас пока поставлено. Так, давайте посмотрим. Запаздывание, запаздывание перед боковике. Ну, основное это правильно. Это все-таки запаздывание. Потому что в боковике он и должен по сути пилиться. Это же трендовый индикатор. Ну вот, да, запаздывание. Да, в боковике это запаздывание сказывается просто критическим образом. Все правильно. Да, действительно. Вот скользящий средние, вот такой индикатор. Давайте я сейчас вот прям последнюю свечу открою. Сделаю ее очень крупно. Прям максимально крупно. И давайте посмотрим вот на... Так, и сейчас еще единственное поменяю значение индикатора. Какой у нас вот красный? Ну, красный, бог с ним, оставим. А вот э, поставлю там буквально, ну, количество периодов 3. Ну, очень маленькое усреднение. То есть, ну, под трем И смотрите, что сейчас происходит с индикатором. Вот индикатор наш, синяя линия, Могу еще даже ее пожирнее сделать, чтобы было вам лучше видно. Сейчас вот прям жирно сделаю. Значение индикатора скачет. То есть оно меняется. Соответственно, если мы будем брать значение индикатора вот в этой последней формирующейся свече, у нас может возникнуть ситуация, Вот если красная линия была бы близко, мы могли получить сигнал на шорт, потом... Э цена чуть дернулась бы вверх, мы получили сигнал на лонг. И в результате, если бы мы эту свечу учитывали, мы должны были продавать, потом покупать, потом продавать, потом покупать. Каждый раз, естественно, с убытком. Таким образом, хотим или не хотим, нам приходится вот этот индикатор, скользящий средний, использовать уже по закрытой свече. Вот, собственно, и отсюда, вот по его структуре и принципу, мы получаем запаздывание. То есть мы должны брать только уже закрытую свечу. А представьте, что вот эта свеча, которая формируется, она будет там какая-то гигантская. Например, это утренний гэп. А мы ничего не можем. Мы сидим и ждем рынок против нас а с огромной скоростью летит, а мы ждем сигнала. Потому что у нас стратегии, да, мы должны этот сигнал отработать только когда свеча сформируется. Ну, тут нас может спасти только стоп. Вот стоп нас действительно, да, спасет. Ну и сигнал поступит с неким запозданием, потому что вот пока только эта свеча внесет свой вклад э, в значение скользящей средней, пройдет там еще пару свечек. Но самое главное, что вот если не использовать тоже стоп, в каких-то вот таких случаях мы можем, вот это запаздывание может на, для нас кардинальным образом сильно влиять. Вот это именно скользящий средний. А теперь давайте возьмем индикатор. Следующий индикатор, какой у нас по плану параболик. И давайте посмотрим, чем принципиально чем-то отличается параболик. Или индикатор параболик не отличается. Кто знает, чем отличается параболик от скользящих средних? Напишите, а я пока посмотрю вопросы. Так, каким можно быть включение трендеров на тренде? Но, ну, вот, к сожалению, понять, когда тренд Невозможно. Если вы хотите заработать на тренде, вам придется и торговать боковики. Ну, вот некоторые секретные фишечки. Я сегодня расскажу, как можно модернизировать, оптимизировать роботы. Так, если взять вы высокочастотный... Так, и торговый... Не понял я вопроса про высокочастотный трейдинг. Если ко мне вопрос, то я высокочастотным не занимаюсь. Высокочастотный – это десятки, сотни сделок там, в течение минуты. торговую для Квик продается с закрытым кодом. То есть код робота закрыт. Соответственно, если вы заказываете под заказ, делаете свой алгоритм, то там есть возможность заказать торгового робота с открытым кодом. Но это только под, индивидуально под ваш заказ, под ваш алгоритм. То есть там вы да, можете свой алгоритм вас, мы делаем его для вас, и мы для вас его открываем, делаем открытый код. Вы уже можете сами его дорабатывать или там заказать кому-то другому, чтобы он доработал. Я вот проводил недавно курсы по программированию налого, и как раз там рассказывал, что один из, одна из методик – это, заказать, если у вас действительно хороший прибыльный алгоритм, заказать его у в разных, в разных разработчиков. Ну, чтобы ваши... Не украли ваши, ваши идеи. Потому что, ну, конечно, такое вполне возможно. Если мы, да, вот на рынке напрямую используют инсайт, то почему же тут как бы не украсть алгоритм, который вообще никак не проверишь, да? Ну, вот мы как бы чужие алгоритмы никогда не продаем. Какие-то идеи... Ну, скорее, идею используем, но тут уже... Ну, в большинстве случаев новых идей не так много. Вопрос, как мы их реализовываем и как мы их используем. Вот основное в этом. Так, в момент сказать что сигнал неоднозначен. Да, Игорь абсолютно прав. А если надо поправить характеристики? Ну, характеристики... Нет, смотрите, Федор, если вы хотите поправить какие-то характеристики, вы же заказываете робота и вы говорите, там, скажем, какие нужно, вот здесь под заказ, какие параметры вам нужны, нужно менять. А у нас в роботах ну, максимальное количество параметров, которые можно поправить, мы задаем. Если что-то нужно, еще какой-то параметр добавить, в частном порядке можно это обсудить, что-то дописать. Но, сами понимаете, всегда вот, разработка, она стоит денег. Это индивидуальный подход, мы его делаем один раз мы больше его никому не продаем, никому не перепродаем. Поэтому он, естественно, будет стоить а, индивидуально, разработка дороже, чем а, робот, который вот для... у нас в, про... в открытой продаже. Вот тут как бы мы секреты не делаем. Давайте индикатор параболик. Мы сначала его давайте посмотрим. А потом мы, я вам небольшое этом видео поставлю. Так покажу что это такое так вот давайте сначала давайте не так сделаем давайте я параболик возьму параметры стандартные. стандартные параметры вот такие они 0 шаг 002 максимальный 02 вот смотрите, вот давайте его применим покрупнее сделаем вот так вот он выглядит достаточно много у него сигналов вот смотрите вот как только начинается боковик и все полное запиливание туда-сюда туда-сюда туда-сюда действительно вы правильно сказали что этот индикатор однозначно всегда определяется такого как у скользящих средних у него быть не может давайте я поставлю коротенькое видео мы это посмотрим чтобы не ждать на реальном графики и посмотрим что происходит вот смотрите есть индикатор параболик вот точки они подтягиваются след за ценой и вы видите идет последняя цена вот а, цена торгуется обратите внимание параболик точка параболика не двигается и это действительно так потому что в отличие от скользящей средней в алгоритме параболика заложено что вот эта последняя свеча, она не должна двигаться. Но что делать, да, скажем, если мы ее коснулись? Что тогда мы будем распиливать? Кстати, если вы внимательно наблюдали, в квике именно так и есть. Вот эта точка параболика, она иногда посредине свечи остается. То есть в квике есть косяк в расчете индикатора параболик SAR. И почему-то они, не знаю, не хотят его править. Вот смотрите, сейчас вот мы ее выбиваем, и что происходит? Точка в моменте перепрыгивает вниз на определенную цену. Цена это лоуза за вот тот период, когда вот был переворот за последнее вот это вот движение, слева направо, вот она здесь практически все. Вот как раз перескакивает точка вниз. И все, она уже там остается. Если цена пойдет вниз, то по идее он эту точку потащит тоже вниз. Вот даже если цена сейчас вниз свернулась, то проболик вот эта точка, она вот должна, вот синяя линия должна двигаться вниз. То есть вот преимущество действительно параболика в том, что он не имеет, действительно не имеет запазывания вот, в том плане, что а, нам не нужно брать именно предпоследницу. Мы можем сразу по последнице не ориентироваться. И, соответственно, если у вас с утра гэп, то, конечно, индикатор параболик в этом плане имеет огромное преимущество, потому что вот не будет этого там дожидаться свечения нужно, которое будет нестись против нас. А представляете, если у вас 30-минутный таймфрейм, утренний гэп, и что-то там за ночь случилось, а еще лучше в понедельник, и рынок там может за 30 минут улететь так, что он за неделю до этого шел. Это тоже такое было. И еще и торги остановят день там наверху. Вот, вот такие вещи могут случаться. Вот смотрите, индикатор параболика. Да, стандартные мы взяли индикатор, э, параметры. А вот сейчас действительно вот, давайте возьмем и поменяем их на противоположные. Я просто хочу вам показать, что насколько изменение параметров теперь 0.2, сделаем. Может изменить картину. И смотрите, из изрезанного индикаторами графика мы получили, мы получили индикатор, который прикла, прекрасно ловит, смотрите, Каждое движение практически у нас закрывается. Практически, вот, да, смотрите, как только разворот, мы как раз в этой точке и переворачиваемся. То есть, вот что значит правильный подбор параметров. Ну вот в боковике, да, есть немножко. И опять же, обратите внимание, вот при такой настройке смотрите, как быстро подтягивается. Первая точка, то есть первая точка, сразу вот, смотрите, огромный рывок. Огромный рывок. Если переворот и цена близко, то мы сразу, ну, практически, да, очень скоро придем, гораздо быстрее придем в безубыток. Ну, безубыток для меня, например, никакой ценности не представляет. Ну, я просто знаю, что психологически всем хочется перевести там стоп, прийти в безубыток, как будто вот цель нашего, цель трейдинга – это закрыться в безубытке. Я тоже на себе это проверял, что после того, как просидел в просадке, не поставил стоп, выходишь в безубыток и хочется покрыться. да, И радуешься, что да, вот я закрылся в безубытке. Тогда возникает вопрос, зачем ты заходил, чтобы покрыться в безубытке. И второй вопрос, зачем пересиживать вот эту бешеную просадку. То есть, с моей точки зрения, закрытие в безубыток – это... Неправильное действие – пересиживать просадку и закрываться в безубытке. Так, давайте посмотрим еще вопросы. Так, маркетмейкер не анализируют рынки, им все равно они торгуют по стакану. Не, ну что значит торговать по стакану? Они не просто торгуют по стакану. Вот на следующем вебинаре, я думаю, что как раз будет тема биржевого стакана, и мы поговорим про маркетмейкеров. Они не по стакану, они хеджируются на каких-то других рынках и инструментах. Почему нету, вот не любят маркетмейкеры там, фьючерс на индекс РТС? Да где же там хеджироваться? -то? Негде. И тогда, получается, они там свои деньги теряют. На чем они зарабатывают, вот другой вопрос. Вот не все маркетмейкеры зарабатывают деньги на том, что они стоят стакане. Вот Давайте оставим этот вопрос до следующего вебинара. Приходите. Не на этом они зарабатывают и не для этого они там в стакане стоят очень часто. Просто я общался с реальными людьми, которые этим занимаются. И они, они объяснили, для чего им все это нужно. Так, что такое шаг и максимальный шаг? Э, так, значит, шаг это вот с какой... Э, ну, я вот сейчас сразу не отвечу, будет непонятно, наверное. То есть, фактически, максимальный шаг это определяет максимальную скорость, с которой параболик будет в конце концов подтягиваться. А э, шаг, это вот с, э, шаг, с которым он начинает коэффициент отрасти, то есть скорость начинает расти. Хотите вот поподробнее об этом узнать, зайдите вот на, на сайт. Вот здесь вот, да, в разделе торговые роботы, комплект торговых роботов для квик. И здесь вот Найдите, соответственно, параболик САР, где у нас? Он в смешанном типе. И на этой страничке уже параболика есть. Ой, параболика нет формулы, да? Но это я исправлю, исправлю. Это, конечно, нехорошо, что мы здесь формулу не привели. Приведем формулу, параболика, и тогда будет понятно. Вот по формуле будет понятно, что а как он рассчитывает, что такой шаг, что, что такой максимальный шаг. Вот сделаем точно так же, как у нас сделано там для других индикаторов, там скользящая средняя, к примеру, MACD. А, приведем формулу, тогда будет а, просто и понятно разобраться с этим. Так, как же заработать на трендовых индикаторах? А, ну да, сейчас мы эту тему рассмотрим, как зарабатывать. Собственно, ради этого собрались. Так, на скальпинге возможно ли увеличить депозит? Да, на скальпинге именно как раз... Нужно свой депозит увеличивать, потому что скальпинг, ну да, он представляет больше риск. Но, опять же, да, небольшой счет, то нужно, можно больше закладывать риски, можно больше рисковать. Ну, сегодня мы проведем пару тестов, вы посмотрите, какие могут быть там прибыли. Вот так вот сходу там какой-нибудь возьмем инструмент. Так. Ну, HFT для э, простого смертного, оно недоступно. Если вы хотите заниматься высокочастотным трейдингом, вам нужно как минимум 50 тысяч в месяц вкладывать э, на установку вашего робота на биржу напрямую. Вот у вас расход в, в месяц минимум 50 тысяч просто э, различных расход, о, расходов на установку робота. Вот, Соответственно, у вас должен быть счет какой, если вы хотите зарабатывать и зарабатывать, у вас должна быть очень низкая комиссия. Вот смотрите. И потом, чем плохо вот это высокочастотный трейдинг? Одну, один неверный шаг, и вот эта вся прибыль, и робот ваш может сорваться. То есть тут требуется очень точная подгонка, очень много тестов, чтобы это все было, чтобы это работало как часы. Потому что если вы совершаете одну сделку в день совершили ее неправильно, я думаю, все бывает у всех, что вместо лонга шорт случайно купили и так с ней там просидели в день. Или не заметили, что купили. У меня, например, такое тоже бывает. У меня очень много открыто всегда быстро стаканов. Иногда кликаю, даже не знаю, что у меня там висят позиции. Такое тоже было. А тут цена ошибки. У вас представьте 100 сделок в минуту. Сколько у вас робот сможет, если вы там 10 час него не обращали внимания, он заглючил. Можно полностью депозит будет ваш обнулен 100%. Если... Робот начнет что-то дурить. Для диверсификации нужно брать просто разных. Разные совершенно стратегии. Если вы берете, вот скажем, из комплекта один из торговых роботов, берите там параболик, скользяшку, там какой-нибудь для боковика. И разные таймфреймы, разные инструменты. Ну, 100 тысяч – это нормальный стартовый депозит, с которого можно начать работать и ну хотя бы вам будет интересно, если вы там будете с него что-то зарабатывать, потому что ну 10 тысяч, тратить время, чтобы с них что-то пытаться получить, ну я вам говорю, посчитайте, да первые 10 лет вы будете только вот работать на трейдинг а дальше, а дальше получится или не получится, опять же ну статистика, она есть, она не очень такая сахарная, так, поэтому давайте сейчас возвращаемся Индикаторы мы все, в принципе, рассмотрели. И давайте идем к вопросу, что делать с трендом индикатором при отсутствии тренда. Вот, смотрите. Если кто уже смотрел наших роботов, то в параболике, например, у нас это вообще там а, заложена работа в режиме антипараболик. Что это такое? Смотрите. Есть. Давайте сейчас опять переключим и сделаем стандартный стандартные настройки и посмотрим что у нас может получиться и вот смотрите идет боковик покупаем продаем покупаем продаем а дальше пошли покупаем продаем то есть дороже покупаем дешевле продаем вот если вот этот в данном случае Uh, вот диапазон, который у нас выделен, мы начнем работать не по классическому uh, параболику, а будем начнем работать в противоположном направлении, то вы можете видеть, что вы получите, ну, не то что лучше, а вы просто получите положительный результат. А по классике здесь будет uh, полный слив, То есть uh, каждая сделка будет убыточной. Вот и с моей точки зрения, uh, трендовый индикатор в боковике, когда вы его переводите в обратный режим, он на самом деле дает лучшие результаты. И опять же, это все можно вот протестировать. Там по скользяшке. Потом в, э, в тестах я вам покажу, где смотреть режим как раз обратного движение. То есть вот смотрите, ваш трендовый индикатор в боковике, если вы его переворачиваете, он, э, если он настроен на хороший тренд, он всегда будет сливать. Если э, есть идет боковик, то, соответственно, есть возможность, пер, э, имеет смысл переворачивать. Вот если, например, вы торгуете внутри дня, с утра поймали тренд до двух часов, вот в 95% случаев до открытия Америки идет запил. И вот если в этот период трендовый индикатор переворачивать, Прям возьмите там пару дней, посмотрите, проверьте, если вот настроенный на тренд э, индикатор перевернуть именно вот в это время, он в большинстве случаев, ну, конечно, не в 95%, но, скажем, если даже в 80%, он даст положительный результат. То есть с утра на тренде. А вообще заработок, вот основной заработок, вот кто торгует внутри дня, он получается, очень часто получается с утра. Ну, если день не целиком там трендовый. Вот, до обеда, потому что там запил. Потом идет там открытие Америки. Америки очень тяжело было раньше торговать. Сейчас попроще, потому что мы стали меньше на нее реагировать. А потом уйдет вечерка, когда низкая ликвидность. И получается, что наш рынок реально идет сам по себе и совершает какие-то движения самостоятельные с утра до дневного клининга. И вот по статистике я всегда говорю, если бы я торговал в свое время руками только до обеда, я бы заработал там в десятки раз больше на трейдинге, вот именно на ручном таком, внутридневном. Потому что после обеда, как правило, я либо не зарабатывал, либо сливал и в редких случаях зарабатывал. А я торговал весь день, там пытался смотреть стакан. И, естественно, после обеда, ну что же, не, я же на работе, надо же работать. И работа приводила к тому, что а, только сливал и тратил время и сливал. Ну, нельзя так сказать, что прямо зря потрачено время, но тем не менее. То же самое можем сказать и про скользящую среднюю. Давайте открутим ее назад и посмотрим. Вот тренды, все хорошо. А у скользящих, по-моему, даже еще лучше вот это вот все выглядит. Потому что если параболик все-таки он, не, как мы уже говорили, да, не запаздывающий, то вот смотрите скользящее среднее. Даже вот здесь, когда достаточно длительное время мы находились э, э, как бы в тренде, то вход вот после пересечения это вот на этой черной свече. То есть, да, вы должны понимать. Произошло пересечение и на следующей свече заходите. Вот 640 зашли, обратное пересечение, мы опять же заходим вот не на вот этой начале белой свечи, а вот видите, красные э, линии пересекаются, вот они. И мы заходим на, на открытие черной свечи, скорее всего, да, вот на открытие черной свечи. Только здесь произошло пересечение скользяшек. То есть мы сидели в тренде достаточно длительное время, и вдруг а за счет запаздывания получилось так, что мы все равно получили огромный убыток. Вот по скользяшкам, вот смотрите, вот весь вот этот участок, он весь убыточный. Вот, пожалуйста, давайте, вот 31 число, вот, внутри дня. Мы встали в тренд, простояли до 6 вечера и запил. Следующий день вообще целиком запилили, но это у нас какой, кстати, там, таймфрейм? На пятиминутка? Пятиминутка. Давайте следующий день посмотрим. Так, где у нас открытие? Вот второе число. Это у нас сегодняшний день. Пожалуйста. Открылись, вниз дернулись. Вот хорошее движение. И вверх шли. И сейчас вот встанем, наверное, буковичок поставим. Вот возьмете, если по статистике посмотрите, что вот такие хорошие э, движения и большее такое э, ну, волатильное движение, оно не обязательно должно быть в однонаправленное. Достаточно, если оно в одну сторону пошло и потом развернулось, это тоже хорошо. Движение – это ваш профит. Но вот если попробовать э, использовать скользящие средние до обеда э, в трендовом режиме, а после обеда там, в контртрендовом, то результат у вас улучшится. Улучшится э, за счет того, что вы будете с утра брать тренд, а потом уходить боковик. Э, смотрите, если с утра тренда нет, точнее переключение идеально работает, если вы увидели, что вы взяли большой кусок тренда. То есть рынок. Ну, это на любом тайфрейме касается. Даже на минутке да, на минутке вы там 5 часов росли. После этого, скорее всего, рынок запилится. Даже если он сразу не откатится, он должен осознать это. Ударные дни, когда мы с утра до вечера летим, бывает достаточно резко, редко. А подряд, вообще, по-моему, я на своей практике там встречал, ну, только там во времена кризисов, когда 2-3 дня подряд мы открываемся и летим вверх в одну сторону. В следующий день открылись и опять вверх, да еще и с гэпом. Да, такое было, но вот это только вот в какие-то такие кризисы. Так, давайте посмотрим, посмотрим, так, какие дни лучше торговать. Ну, каждый день надо торговать. Вы же не знаете, когда, например, тренд начнется. А на роботах в чем преимущество, вы их запустили, и они у вас торгуют. Вопрос стратегии. И э, э, вот чем хороши роботы… И хорошо, если у вас есть четкая стратегия, особенно если она вот записана в виде вот уже кода, вы ее можете протестировать. Вот сейчас давайте возьмем э, и сегодня протестируем и посмотрим. Э, стратегии, посмотрим, что можно с нее вообще получить, как она будет работать. Если у вас есть стратегии, вы ее должны торговать всегда, безостановочно, до тех пор, пока вы не решите, что эта стратегия перестала работать. Иначе в этом смысла нет. Ну, если у вас вот внутренняя дневная торговля, и вы какие-то формации ищете, то, конечно, их нет смысла искать там 31 декабря. В этот день ничего не будет. Это может быть в этот день какой-то фонд может просто что-то продать по рынку, бросит у вас э, все свои контракты, у вас будет бешеная одна свеча, и все, и тишина. Не нужно торговать с 1 по 9 мая, отдыхайте спокойно. Вот в это время, ну, во-первых, вы ничему не научитесь на рынке, потому что... Вот с 1 по 9 мая это неадекватен рынок. Он не повторяется больше в течение года. 31 декабря он просто никакой рынок. Такие не лучше от рынка держаться подальше. Если у вас используются роботы, какие-то стратегии с переносом позиций, тогда не отключать, конечно. Он может и не заметить эти майские праздники, а тренд может начаться в апреле и закончиться в июне. А вы тогда, какой смысл отключать стратегию? То есть зависит опять же от вашей стратегии. Руками как-то формации уровня. Ну, я уже давно э, не торгую практически руками. Больше, для, больше торгую руками для того, чтобы понять все-таки, что сейчас на рынке происходит. Потому что вот я сейчас вот начал тестировать э, стаканного робота и понял, что рынок-то очень серьезно -то изменился. Он совсем по другим законам работает. И есть что-то то, что осталось, какие-то базовые, но очень сильно все меняется. Очень заметно э, автоматизировалось все. Реально мало э, ручных игроков. Вот вы то, что видите, вот стакан, если вы, да, взгляните, вот справа стакан есть, тут ручных трейдеров-то единицы на самом деле. Кажется, что тут половина заявок, они вообще скачут с места на место. Потому что маркетмейкеры, потому что опять же, да, вот все участники рынка, они используют, э, используют роботов. Пользуют робот-маркетмейкер, никто, естественно, руками никто там не котирует стакан. Никто не стоит в стакане, вручную не выставляет свои заявки. Конечно, это робот, специальный робот для маркетмейкеров. Что-то похожее мы в свое время кому-то делали. Ну, вот, поэтому представляем, как это должно выглядеть. Но ну, мы опционы делали. Скальпель стакан. вот стратегию, которую я использовал, я буду рассказывать как раз через две недели. Приходите. Это стаканная торговля от крупных участников. Вот это, вот это вот мне больше всего нравится. И это мое самое любимое, вот именно вот с ручного трейдинга, это мое самое любимое занятие – смотреть в стакан. Вот стакан РТС я не люблю смотреть, там непонятно, что происходит. Я очень люблю «Газпром», а еще больше люблю «Сбербанк». Раньше «Газпром» любил, но после того, как он потерял ликвидность, стал больше, мне нравится стакан «Сбербанка». Я там понимаю, что происходит, вижу, где стоят маркетмейкеры, Раньше их было мало, сейчас их гораздо больше. Это заметно даже невооруженным взглядом. И вижу, когда они уходят из стакана. Вижу, что вот перед статистикой все маркетмейкеры снимают свои заявки, как правило, потому что боятся э, потерять свои там деньги. То есть все это видно, но это видно как бы вооруженным взглядом. Когда первый раз смотришь на стакан, кажется, что просто как вот мелькание каких-то одних и тех же заявок, непонятно вообще, что происходит. Вопрос, запись будет? Да, запись вебинара мы всегда выкладываем. Как правило, делаем рассылку для тех, для тех кто подписывался на вебинар. И если какие-то накладки в процессе вебинара, как правило, мы их там, вырезаем, чтобы вам ну, в запись, чтобы потом не смотреть вот эти, там, моменты, когда ничего не происходит. Вот они в немножко обработанном виде опять попадают, и на YouTube их можно будет там увидеть. Ну и вы, как вы, если записываете, соответственно, получите в записи. Но, опять же, приходите на вебинары, потому что на вебинарах какие-то скидки, э, э, какие-то бонусы, которые мы делаем, на следующий день они уже могут быть недоступны. А самое интересное происходит именно вот на наших вебинарах. Так, ну вот, я думаю, что да, вы поняли, что трендовый индикатор, он при э, грамотном подходе дает даже лучший результат, чем этот индикатор, чем индикатор, скажем, стахастик, который якобы предназначен для работы в боковиках. Просто рынки рынке сильно, ну, сложнее стало работать. Уже слишком много, как я уже говорил, используют люди технический анализ. Поэтому вот такие вещи, как антискользяшки, как я их называю, антипараболик, работают лучше, чем чисто индикаторы для боковиков. Если есть у вас индикаторы стратегия, то использование роботов это очень важно. И это нужно делать. делать. Ну, Во-первых, еще раз повторим, он снимает частичные эмоции. Почему частично? Потому что робот тоже требует а, выдержки и тоже требует убрать свои эмоции. Потому что в чем основная проблема? Вы можете его отключить. У меня есть роботы, к которым я не имею доступа. Не имею доступа, чтобы я не мог их отключить. Вот реально, да, стратегии. Но сейчас уже для меня это не столь стало актуально. А вот в свое время э, я специально был у меня обученный человек, который не разрешал мне ничего делать с роботами. Вот я ему говорю, запускаем, например, сегодня на год этого робота. И все, я год не могу ничего там поменять. Он мне это не дает по моему соглашению. То есть, чтобы я ничего руками не подкручивал. Основная проблема людей – они подкручивают то, что не нужно крутить. Настроили параметры, запустите, дайте, чтобы робот поработал. Параметры сегодня мы должны с вами успеть протестировать. Вами брокер, покажу вам эту программу, совершенно замечательную, гениальную, которая очень помогает. Ну, естественно, да, Игорь, закономерный вопрос – на процентов никто не знает, когда будет боковик, когда тренд. Ну, иначе тогда никто бы и не смог денег заработать. Вы же поймите, если вы то и будет точно известно, когда боковик, когда тренд, как же денег зарабатывать. Вы же пришли сюда их отнимать у кого-то, поэтому вот вы должны набираться опыта и пытаться обыграть тех, кто тоже сюда пришел. С одной стороны, биржа отрезает свой кусок с рынка, берет с вас комиссию. Второй кусок основной отрезает инсайдеры. Вы тоже у них ничего не заберете, потому что они точно знают, когда заходить, когда выходить. Ну, оставшиеся честные участники рынка пытаются честным способом друг у друга деньги отнять. Ничего не поделаешь. Я отнимаю у вас, когда-то отнимали у меня, будете отнимать еще у кого-то. Так, можете сделать вебинар «Как выбрать стратегию для себя». Ну, кстати, вот по выбору стратегии, боюсь, что даже тут вебинаром ты не ограничишься, и нету тут стандартных каких-то рекомендаций. Вот построение стратегии, кстати, вот как раз рассматривался курс по техническому анализу, про который сегодня раздачу бонуса будем раздавать как бонус. Вот там целая, по-моему, третья часть посвящена как раз созданию стратегии, как строить стратегию. Действительно, вы правы, что лучше сделать стратегию для себя и построить стратегию именно с учетом своих особенностей, своих пожеланий, своего, опять же, графика, там, может быть, стратегия, ну, на дневных масштабах. То есть вы вечером после работы пришли, определили, что вам завтра надо, выставили там заявку и все. И больше ничего на следующий день не делать. Вечером опять пришли, Посмотрели, сработала заявка, стоп-профит там. Такой тоже возможно. А, ну, я не знаю, что на Форексе, честно говоря, работает. Там Форекс достаточно такая сложная кухня. Ну, нельзя сказать, что там, да. Он, конечно, более цивилизованный стал по сравнению с тем, что было там 5-10 лет назад. Конечно, там уже так в наглую денег не отнимают. Но там все сделано для того, чтобы вы деньги там свои оставили. И брокер там заинтересован в уставлении денег, потому что там это как тотализатор. То есть там нет вывода на реальный рынок, на реальный график. Ну, здесь, да, здесь все совершенно по-другому. То, что там, что здесь работает, как правило, там не работает. Потому что здесь какие-то все-таки... Ну, вот можно сравнить, скажем, да, реальный счет и демо счет. Вот поскольку занимаюсь написанием роботов, часто работаю с демо счетом квика и там провожу тесты. Очень часто бывает, что на демо счете вообще есть стратегии, которые там позволяют 100% за день сделать, а на реальном счете не работает. Потому что там я работаю ну, с какими-то роботами, которые вот, ну, заложили какой-то э, алгоритм. И все. И там удается этот алгоритм просто там обманывать, под него работать. А на реальном рынке это все не работает, потому что здесь реальные участники. Я работал на Форексе очень давно, вот на таком диком еще Форексе. И слава богу, что я оттуда в свое время сбежал. Да, тоже я там пытался использовать роботов, но потом все-таки я понял, что здесь возможностей гораздо больше. И если использовать вот там все эти плечи, то просто нереально что-то делать. 500 плечо, оно не позволяет использовать никакой стратегии. С 500 плечом невозможно работать на рынке. Кухни, да, не знаю, Форекс пытается сейчас как бы его сделать легальным, там, вот Финам организовал там, у него есть тоже предложение выйти на Форекс. Не могу сейчас сказать. Но... Просто знаю людей, которые зарабатывают на реальной бирже, не знаю, которые зарабатывают на Форекс. Может быть, кто-то знает. Я же не, не со всеми знаком. И использование роботов позволяет протестировать вашу торговую систему. И также позволяет да, совмещать другую деятельность, потому что требует, опять же, меньше времени. Тестирование. Если у вас есть уже вот какая-то стратегия или какой-то есть торговый робот, вы так или иначе сталкиваетесь с тестированием терминала. Там Quick, MetaTrader, без разницы какой -то. Ну, MetaTrader там есть встроенный тестер. Quick, тестирую. Ну, я э, такие вот простые системы тестирую на Амеброкере, потому что это очень классный и быстрый э, терминал. Э, основные параметры. Ну, сейчас давайте сначала AMI брокер возьмем, там откроем. А потом а потом уже посмотрим, какие параметры. Вот смотрите, информация сюда закачивается Вот сейчас вот я рассказываю то, что есть в курсе по подбору прибыльных параметров. Вот мы стараемся ко всем роботам вот этот курс предлагать, чтобы вы могли сами эти параметры подобрать, никого не просить. И можете делать постоянно и корректировать. Есть готовые формулы. Вот готовые формулы. Может быть для вас там, да, вот, все это выглядит там, сделаю сейчас покрупнее, там, какие-то коды да, непонятные. Вам ничего, никакие коды знать не нужно. В курсе рассказано уже все формулы написаны и рассказано, в какое место что вставить, чтобы все это заработало. Вот мы сейчас берем параболик SAR. Что у нас открыто? RTS. Задаем, от какого значения, для какого тестировать шаг. С каким шагом. И максимальное. Вот ускорение, максимальное ускорение. Вот, кстати, был да, вопрос по поводу, что такое шаг, что такое максимальный шаг. Да, вот действительно, правильно здесь написал. Это ускорение, с которым, с которым точки параболика подтягиваются к цене. А это максимальное ускорение, то есть выше которого уже не, ну, ускорение не происходит. Ну, тут как вот, да, вот и вы бросаете шарик да, с балкона. Он у вас начинает разгоняться, а потом перестает разгоняться, потому что сопротивление воздуха начинает давить на него быстрее. Так, наверное, я неправильно тут в физику ударился. Я просто э, по курсу лаз лазерную физику закончил университет и решил рассказать вам. Давайте не будем отвлекаться. Значит, как все делать? Все рассказано. Вот давайте берем установки. Берем счет миллион, лонг шорт 30-минутный таймфрейм. Берем один к одному, торговля пока без плеча. Окей. И оптимизация. Смотрите, 4, 400 шагов. А, обратите внимание, с какой скоростью происходит тестирование. То есть все происходит очень быстро. А, так, может быть, вам все-таки лупу подключить? Давайте я сейчас ее найду. Будет, я думаю, пока тестируется, я сейчас найду. Так, приложение, программы, программы, где это было, спецвозможности. О, экранная лупа. Так, вот экранная лупа. Опа, так. А что-то она не хочет. О, вот, отлично. Так. Вот-вот наши тесты прошли. Так, давайте смотрим. И смотрите, значит, период, какой я взял, это 30-минутный, 5-минутный 30 таймфрейм. Я взял период за полгода, за текущий, за 2017 год. И смотрите, лучший результат почти 30%. Ну, результат такой, скажем, среднечковый. А что, кстати, можно сделать, чтобы его улучшить? Смотрите. Заходим в установки. И смотрите, вы можете использовать плечо. Использовать плечо. Вот 100 – это значит один к одному, то есть как торговля на акциях. Если мы поставим 20% маржа, то вы берете плечо один к пяти. Смотрите, сразу посмотрим просадку систему Ну, вообще просадка смешная, честно говоря. А, вот просадка системы 10,5%. 10 ну, для кого-то это уже критично. Ну, для индикаторов систем 10% это вообще нормальная просадка. И давайте еще раз оптимизируем. Еще раз оптимизируем. Смотрим лучший результат. Ну, вообще, да, по логике результат должен получиться получше. И смотрите, сколько мы получаем. Мы получаем за полгода 189%. 189%. Ну, наверное, это так и останется лучшим результатом. Ну, вот это уже, вот видите, просто я хочу вам а, показать масштабы, какие могут быть использоваться. То есть 189% за полгода на индикаторной системе, но ну, это вообще супер-пупер. Вот что такое тестирование. Но не увлекайтесь. Не увлекайтесь подгонкой, потому что чем больше у вас параметров, то можно всегда подобрать параметры так, что у вас будет прекрасный результат на истории. За счет чего? За счет подгонки. Запустите на боевой счет, и будет все у вас плохо. Но обратите внимание еще на такой вот параметр, который вот сейчас вам виден, нет? Так, вот виден максимальная просадка системы 47 процентов при этом 47 процентов не привело к краху вы потеряли половину счета и в результате заработали за полгода 190 процентов супер результат но ну, представьте теперь что вы запустили систему в момент когда она была на пике и вы сразу теряете 47%. Вот я уверен, что из вас никто не сможет, не в состоянии будет продолжать данную систему использовать. И особенно, если эту систему протестировали, скажем, мы и дали вам параметры. Я уверен, вы ни за что никогда не будете эту систему использовать и будете совершенно правы. А вот если вы сами эту систему протестируете, и вы будете понимать, что да, вот с таким плечом я могу потерять 50%, но зато я могу зарабатывать там по 360% в год, вот вполне возможно, что тогда вы сможете заставить себя продолжать ее использовать в момент просадки. Идеальный вариант, что она сначала заработает вам 190%, там 300%, а потом будет просадка. Это идеальный вариант. Так вот для этого тестирования и есть, чтобы понять возможности вашей системы. Конечно, гарантии нет. И особенно, есть, чем выше таймфрейм, тем больше вам нужно брать период. Почему там в метатрейдере 5 там плохо? Потому что там нужно, можно только там 3 месяца фьючерс тестировать. Там толком нету данных. А вот здесь вот вы можете за большой период и посмотреть. Вот то, что мы сейчас сделали, этого, конечно, недостаточно. Так, лупу пока я сюда уберу. Недостаточно, потому что нужно с этими параметрами, вот с лучшими параметрами, ну, во-первых, я всегда верхний результат отбрасываю. Вот если тут верхний был бы там 190, а следующий результат был 50%, я бы точно этой системе засомневался. А здесь следующий результат достаточно близкий при других параметрах. Это называется устойчивость к изменению параметров в небольшом диапазоне если у меня эти параметры система не должна резко менять доходность и резко не должна менять параметры какие вообще самые основные параметры давайте сейчас вот слайд который мы увидели сейчас к нему вернемся и посмотрим профит фактор это сумма всех профитов сумме всех убытков вот такой параметр ну, достаточно информативный еще я смотрю фактор восстановления это общая прибыль к максимальной просадке. То есть это вот показывает, как быстро система из просадки у вас может выйти. И еще другие параметры, вот основные, это процент прибыльных сделок. Но ну, я думаю, все его знают. Прибыль просто в процентах. Очень часто большая ошибка смотреть только прибыль. Ну, я просто люблю в процентах, потому что если вы, ну, цена меняется, то в прошлом году там, да, у вас было 100 тысяч, вы 10 тысяч заработали 10 процентов. В следующем году там 10% приблизительно та же цена. А если вы в прошлом году 100 заработали, тысяч, у вас уже 200 стало, то следующие 100% будут в два раза отличаться у вас. Да? Поэтому лучше смотреть в процентах. Я люблю в процентах смотреть. Устойчивость к изменению параметров. Это то, о чем я говорил, что в небольшом диапазоне, если параметр меняете, система не должна падать и резко менять доходность или убытки. И просадка системы в моменте. Вот это вот очень важные факторы. И просадку системы в моменте почему-то многие ее игнорируют. Я вам специально взял сейчас пятое плечо побольше, чтобы показать, что может быть 50%. И при этом система рабочая. Можно еще увеличить плечо и сделать еще больше. И скорее всего, что даже там с шестым, седьмым плечом система тоже в моменте не ну, не нарушится алгоритм. То есть не будет такого, что у вас не хватит там, денег для открытия ну, определенной позиции. То есть можно слить э, так много, что потом очень долго восстанавливаться. Есть, ну, вот в данном случае тут сегодня ничего не нарушается и система действительно работает. Давайте сделаем бэк тест и посмотрим. Отчетик я вам покажу. Мы посмотрим на эту систему, что она из себя представляет. Ну, давайте сразу посмотрим на график. Вот ваша просадка, смотрите. Вот видите, шел тренд. Кстати, вот когда мы запустили систему в начале года, все было хорошо. Дальше вот просадочка. Так, давайте покрупнее сделаю. Ну, думаю, да, достаточно хорошо сейчас видно. Вот просадочка, видите здесь вот. Второй, первый график дохода это equity, размер денег на вашем счету. Потом а нижняя – это просадка. Вторая просадка график. Дальше опять все пошло хорошо. Просадка вышла в ноль. То есть просадка выходит в ноль. Это когда мы обновляем максимум. Дальше опять просадка. Видите, сколько мы находились в просадке. И только когда следующий профит. Через несколько месяцев. То есть несколько месяцев система находилась ну, в убытке, в боковике. Дальше опять выстрел. И очень хорошо, что выстрел выше предыдущего. И опять просадка. Где выходит в большинстве случаев? В большинстве случаев выходит вот в той точке, где максимальная просадка. Это психология. Вот если увидите, что система не разваливается вот прямо резко на глазах, не то, что у вас там, вот, например, историческая доходность, там 30% прибыльных сделок. И вдруг вы видите, что у вас произошло 50 сделок, все убыточные. Эта система разваливается. Вот тогда нужно прекратить использовать. А если вы видите, что у вас просто вот происходит вот такой запил, ну, дождитесь отката в вот какой то моменте. Закройте вот здесь вот на пике, когда вот, э, мы отросли. Не закрывайте ее в максимальной просадке. Вот это а, основная ошибка. А вот все почему-то любят увеличивать свой еще депозит, вложенный в систему, когда, когда просадка нулевая, то есть когда мы новый хай обновили. Вот это тоже неправильно. То есть когда у вас максимальная просадка, тогда нужно увеличивать... Э, количество задействованных контрактов, увеличивать размер счета на этой системе, а не наоборот. Нужно делать не так, как делают в большинстве случаев ну, обычные люди, которые не знакомы с техническим анализом, которые сами не тестировали. И, конечно, правильно Игорь говорит, именно надо запускать разных роботов, стараться на разных инструментах. Не Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, вот это вот не диверсификация, а Сбербанк, Газпром, там, например, МТС и какая-нибудь аграрная бумага. Вот это будет хорошая диверсификация и какой-нибудь там металлургии. Ну, я сейчас говорю условно, нужно смотреть, где там фьючерсы ликвидные. Но ну, опять же на фьючерсах, в основном на фьючерсы запускаем, там дешевле. Вот тогда хорошая диверсификация и это может дать, соответственно, хорошие результаты. Так, ну давайте сейчас. Значит, по параболику, параболику. Вот здесь смотрите, здесь у нас режим классического параболика уже зашит, и режим антипараболика тоже есть. То есть можно протестировать и тот, и другой поддельность, и посмотреть, что вообще работает. Ну, в данном случае мы классически тестируем. так и давайте возьмем скользящий средний попробуем какой-нибудь и какой-нибудь возьмем не очень удачные результаты ну какие-нибудь такие параметры какой-нибудь таймфрейм возьмем там минутный где достаточно ее сложно настроить давайте оптимизируем посмотрим Хотя тоже вот результат, смотрите, получился 40%. Так, давайте лупу уберем чтобы вам было видно. Так, вот здесь, смотрите, справа вот тесты прошли. Период быстрый, скользящий средний. И период медленно скользящий средний. Вот смотрите, лучший результат получился, ну, я вам сейчас озвучу, он на другом экране, 43%, быстрая 15%, медленная 50%. Ну, все правильно, все нормально. А вот если у вас получится наоборот, я здесь, наверное, параметр такие не задавал. Что если у вас хороший результат, а быстрое скользящее среднее больше медленный, то, соответственно, вот это у вас есть режим антискользяшки, когда вы ну, либо меняете местами быструю медленную, либо просто торгуете наоборот. То есть когда быстро пересекает медленную снизу вверх, вы входите не в лонг, как по классике, а наоборот. То есть здесь вот в тестах это отображается как ну, замена быстрый медленный скользящий средний как бы наоборот так вот да да да да здесь просто тесты были от 10 до 50 а здесь от 50 до 300 они не пересекались а вот если я медленную тоже от 10 до 50 сделаю вот давайте так попробуем протестировать тоже с шагом 5 вот то что я сейчас делаю меняю параметр это все курсе есть и все это очень так вот лучший результат смотрите лучший результат 0 О, 132 процента поскочила ну параметр медленная и быстрая одинаковая это бессмысленно брать это какая-то ерунда у нас так дальше смотрим смотрим смотрим ну вот смотрите вот у нас первая стоит медленная вторая первый быстрая вот смотрите вот третий сверху как раз вариант, и второй, и третий. То есть когда быстрое больше, чем медленное, вот тогда хороший результат получился. Вот, вот первый результат это 132%, я озвучу второй результат 52%. Так, вот первый результат, когда... Ну нет, смотрите, у нас все-таки в классическом режиме скользяшка лучше зарабатывает. Вот даже ничего не поделаешь. Как ни странно. Смотрите, все-таки это, вот все-таки скользяшка работает. Вот я всегда знал, что скользяшку проще всего настроить. Несмотря на то, что она запаздывает, несмотря на то, что вот она такая. Вот смотрите, только где... Ну да. Все-таки у нас быстрое при лучших результатах у нас быстрое медлень меньше чем медленно. то есть у нас классический режим получается все-таки мы больше зарабатываем на классическом режиме когда вот у нас наоборот эти результаты вот 50-10 уже находятся где-то в конце и заработали они заработали там 3 процента всем то есть вот все лучшие результаты в классическом тем не менее режиме то есть э, боковой вот видите, все-таки Скользящая средняя, мы убедились, что это все-таки трендовый индикатор. Значит, все-таки скользяшку лучше использовать на тренде. Ну, слава богу, что мы не получили э, результаты, которые нас бы шокировали. Ну, не, не зря их все-таки называют трендовым индикатором. Но вот использование в неликвидные периоды, когда после хорошего тренда, э, могут ваши результаты улучшить. Ну и э, такой эксперимент может очень будет интересен, и вы сможете ну, сами почувствовать этот индикатор. Вот всегда, когда вы э, сами что-то там написали, что-то сделали, всегда проще это, сами стратегию создали. Вы чувствуете ее, как она работает, как она должна э, меняться. Если это чужая стратегия, то всегда сложнее. Вот именно вот в таком плане у нас курс по техническому анализу записан, что э, в плане, что вы разрабатываете стратегию для себя. Сами с нуля и понимаете, где она там может дать сбой, где не может быть, и, и вот это правильно, это правильный подход. Давайте посмотрим вопросы. Большинство фьючерсов не ликвидны. Да, у нас фьючерсов ликвидных не так много, к сожалению. А, ликвидность попасть, ну вот в этом случае может быть закономерным, что вы возьмете какую-то акцию, ну, там, скажем, не знаю, магнита там, акцию магнита, который там в тренде находился долгие годы. Вот тогда и обоснованно это взять если вы хотите там вот диверсификацию расширить. Так, э -э а вот Игорь, да, следующее совершенно правильное замечание, что этих фьючей, которых можно перечитать по пальцам, в принципе, достаточно, чтобы заработать деньги. Да, лучше взять э -э несколько инструментов ликвидных фьючерсов и можно взять разные таймфреймы. Это тоже диверсификация. И можно взять разные индикаторы. Вот эта комбинация дает очень хорошие результаты. Так, давайте. В общем, памятую, я думаю, что вы убедились, что очень быстро можно огромное количество тестов провести. Ни один другой тестер такого делать не позволяет, такой роскошь, как гонять там по 400, 400 тестов и на разных таймфреймах. Вот да, при вас я это все сделал. Вот тот же Тейслав, там мы бы сидели бы там четыре часа, бы наш вебинар занял, чтобы мы вот это все протестировали метатрейдер тоже так же это самый быстрый тест факторы для, по которым я анализирую систему они не все и я привел самые основные соответственно для себя вы можете добавить и надо добавить какие-то еще но которые вам больше понравятся, которые вам там не знаю, ближе В общем-то, я рассказал все, что хотел, самое основное, рассказать по теме данного вебинара. И теперь готов еще, если есть вопросы, на них ответить. Может быть, что-то где-то кому-то непонятно. Задавайте. И тогда, если нет вопросов, мы тогда перейдем к раздаче бонусов, подарков. Сегодня они очень интересные, гораздо ну давайте их приурочим к Хэллоуину, который на этой неделе был праздник. Не знаю почему-то там праздник совершенно не, как бы, не традиционный для России, но вот его стали в последнее время большое внимание ему уделять. Итак, давайте тогда по бонусам. Кто заказывает вот VIP-комплект, у нас есть для КВИКа один из торговых роботов. Ну, может уже у кого кто здесь присутствует, я знаю, уже у некоторых есть. Для тех, кто заказывает этот комплект, курс по подбору прибыльных параметров идет тоже в комплекте с готовыми формулами и еще бесплатный курс по техническому анализу за 6900. У кого его нет, там очень, я надеюсь, много полезного найдете, потому что ну, курс э, обновленный, он написан не так давно и учитывает все вот последние происходящие ситуации на биржевом рынке. И в курсе мы, э, Я строю торговую систему вместе с вами с нуля, и довожу ее до логического завершения. Там стопы, профиты, доход, увеличение позиций, там, докупаться где. вот до такого логического завершения. И вот как раз на основе этой системы сделан там робот в Ну, там для метатрейдера только. Кстати, в курс, по-моему, там входит демо-версия робота. Но вам этого будет достаточно, чтобы потестировать, и научиться строить. Вам важнее научиться самим эти системы создавать, чем использовать готовый. Так, э -э так по маркетингу, да, маркет мекер будем обсуждать на следующем, на следующем вебинаре. Так, ссылочку давайте я вам сейчас отправлю. Вот комплект 11 торговых роботов, кто на КВИКе торгует, кто на КВИКе не торгует, кто хочет использовать для MetaTrader 5-го, тоже при заказе, там не 11, там 13 торговых роботов для МТ-5, ссылочку тоже бросаю, и вы можете, вы тоже получите бесплатно курс по техническому анализу. Кто не хочет 13. Сегодня уникальное предложение для тех, кто заказывает всего комплекта из трех роботов для квика. Идет курс, туда же входит, будет входить по подбору прибыльных параметров с готовыми формулами. Стоит 8 900 и подарок вам на 6 900. Ну, я не знаю, это предложение очень интересное. Ссылочку тоже вам бросаю. Влезет она целиком? Да, влезет ссылка. Поэтому таких предложений мы уже давно не делали, когда почти стопроцентный бонус. Но есть маленькое «но». Это предложение будет ограничено по времени. И завтра кто посмотрит в записи вебинар, данным предложением, которое вот я три предложения озвучил, уже воспользоваться не сможет. Он сможет воспользоваться более скромным предложением, это скидка 1000 рублей. Бонус 1000. Давайте я вам скину в чат. Бонус надо писать с маленькой буквы. Не с большой, здесь неправильно написано. Так. Здесь я в чат вам скинул. Там правильно написано. Бонус 1000 с маленькой. При заказе от 10 тысяч данный купон будет работать. Соответственно, давайте сегодня... Еще дополнительный для вас бонус. Вы можете использовать и купон, и получите еще курс по техническому анализу. То есть вот прям в прошлый раз было либо то, либо другое, а сегодня можете использовать и то, и другое одновременно. Поэтому подумайте сегодня. Вот эта скидка, купон будет действовать еще в течение до конца этой недели, до 6 ноября. А, соответственно, э, если вы хотите еще курс по техническому анализу получить, то тогда это нужно э, сделать сегодня приобрести. И вот сейчас еще ссылочку сброшу. Не забывайте, у нас открылась группа ВКонтакте, там периодически какую-то информацию -то я выкладываю э, по трейдингу, там появляется видео которые на YouTube выходят позже. На YouTube у нас по средам а, график выхода видео. Там вы их можете увидеть иногда там, в пятницу, иногда в субботу, в понедельник, то есть за несколько дней. То есть вы там их можете посмотреть, видео, которые на YouTube появляются, смотреть раньше. Не забывайте нам ставить лайки. Уже говорил я, да, что пришлось нам включить рекламу, но надеюсь, она не будет вас сильно напрягать. Если вы будете по рекламе там что-то кликать, ну, может быть, такая копеечка там будет падать, но там какие-то совсем смешные. Смешные там суммы, поэтому даже это я не хочу об этом говорить. Следующий вебинар. Это будет скальпинг в биржевом стакане. Планируется через две недели. Надеемся, что мы тест успеем к этому времени завершить, потому что тестирование именно таких роботов связано с большими сложностями, что их невозможно тестировать на демо-счете, потому что демо-счет, стакан демо-счете ненормальный и неправильный, и тестировать можно только на реальных деньгах. Вот поэтому это... Ну и, соответственно, все ошибки в программе тоже приходится отлавливать на своих деньгах. Поэтому приходите на следующий вебинар. Я думаю, будет интересно. Всегда тема скальпинга всех привлекала. Хотя есть и другие более спокойные методы заработка, опять же, облигации, акции, которые требуют мало времени и могут проводить более спокойные деньги. Потому что, конечно, скальпингом долго не проживешь. Это очень эмоционально, психологически тяжело. Вопросы, если ко мне есть, готов ответить. Если нет, то давайте до следующего Вебинара с вами прощаюсь. Все, всем спасибо. До встречи.